Мы пришли на эти земли, чтобы основать здесь наш город, Ухоград. А кем вы хотите стать в этом городе? Фермером. Я буду развивать Понятно. А ты, Агуша? Я буду гидзаришно. Понятно. Афа-портал? Арконус, кем будешь? инженером программистом. Команд фокс питаном корабля. И роганик остался. Я буду бешеным, текай. Ну, а я буду на скромной должности мэра. Давайте приступим к строительству города. Я думаю, нам надо сначала построить дома в этом прекрасном месте, где в будущем будет большой крутой город, наверное. Фух, наконец-то мы закончили строительство наших домов. Смотрите, как здесь уже все красиво выглядит. Тут прям и маяк есть, и ферма гусиная, там, не знаю, гитара, даже, вон там еще дом отдыха, и даже вообще много всего. За этим столом, все те, кто строит, давайте пойдем друг к другу в гости и будем рассказывать. Истории. Давай -ка, давай. -ка, давай, мне давай мне, давай. Гуси, гуси там. Давайте к гусю сначала пойдем да, пойдем. да, да, да. У меня там фирма не Гуси, а Гуси Гуси. Вот. Мы пришли в лес и. Ого, есть! здесь у нас ферма Гуся. ого, туда же гуси есть, а что у них такие кривые глаза? Нормально? Гуся, почему ты вообще на ферме живешь? расскажи? Я переехал в частный дом из-за финансов. Меня звать Бусянко Гусенович, я переехал в этот дом из-за финансов, решил стать фермером, потому что мои родители тоже разводили гусей. Все. Прям на одно лицо, вот этот гуси, Это мой... Правда. О, вот тут у, у тебя получается яйца лежат, маленькие гуси, да, гусят. Да, гусят, а почему тут маленькие гусят нет, они еще не вылупились что-нибудь, да. эх, жалко, наверное, в следующей серии они вылупятся уже, так, здесь у нас сами гуси, они тут пшеницу твою топчут, кушают, ну ладно, здесь у него калитка отвалилась, ну да, проблемы с финансами, давайте зайдем в сам домик, опа, здесь даже кроватка есть, смотрите, Тесно, но сойдет, да? Тесно, тебе да не в обиде, знаете? Надо ему привезти сюда этот, кофе и всякое. Еще у него тут Давай. есть, ну, сам расскажи, Гусь, это ты мастер. Это туалет, все, знакомьтесь. А. Ты меня завер, в нем ярко. закрыл вообще. Зайди вот в эту прекрасную школу. Все, ловушка для уха. Э, ты меня в закрыл, открой а неважно. Здесь у него даже цветочки растут. Ну, прям такой домик на природе прикольный. У гуся мы в гостях побывали. Пойдемте еще кому-нибудь в гости. Вау-портал, выходи быстро. Вау-портал, выходи. Ой, Мы к себе в гости пришли, чтобы чай попить. Ого, у него тут бассейн даже есть. Смотрите, можно попал. Нормально. Слишком глубокий для вас, как и для меня. Здесь у него еще тоже есть ферма с цветами. Зачем цветы вообще выращивать? Чтобы красиво было. Я их перепродаю за дори. Здесь у него полки даже есть, он со свечкой Оставь Аркону свою свечку здесь О, вход, ты нас пускаешь в полпортал? А, ладно, нас о, дотолкнуло о. туда О, у него Что тут есть кресло и телевизор за плазма. плазма? самая лучшая. На ней показывают каждое новое видео ухо. Тут диванчик на одного, правда. Ладно, я посижу, вы пока походите. Okay, Окей, я в подвал. Подвал? У тебя тут даже подвал есть? Подвал? Подвал, реально. Давай, я попробую. Бляд, давай, давай. Мы как? в подвале. Жесть. А, меня в подвале закрыли, вытащите. Ухо, я в подвале ухо. Вытащите меня. О, все, я мы а тут, тут тортик не свежий. Да, тортик. даже холодильник есть в этом доме, это вообще. Идемте на второй этаж, смотрите, тут лестница. Балкончик, окошко Вау, открытое. Вот это вид. Да, прям вид на недостроенный небоскреб и маяк. Давай, ну что, давай нас угостить чем за мной, берем по кусочку тортика. Как? О, давай. Сейчас раз очень раз. интересно, как он его нарежет. Сейчас обрежем. Давай. Турочку. Каждому по кусочку. Вот это честность! Прям каждому по торту. Вот это я понимаю! Вот это настоящий пацан. Можно да, ну, идти дальше. Чур это мой. Все, Кстати, мы поели, -то тортов поели, пойдемте на улицу. Историю можно рассказать, как и на огороде, как и в бассейне. Да. В бассейн. Мне понравился этот домик. О, смотрите, тут да, настоящий небоскреб, он до сих пор строится. Кто же его начал строить? Я. Откуда столько ресурсов и финансов на такой ну, большой небоскреб? Ну, садись, давай, расскажу тебе историю. Я Арконус, или же Объект ар 17 к 2 Я показывал прекраснейшие показатели в учебе и физической подготовки. И однажды в один несчастный день из-за неправильных расчетов дозы специально препарата Аппарата. У меня началась появляться, так скажем, вот эта зараженная часть. И тогда я принял решение, что я пойду в университет, физико-матический институт. Я закончил вон на магистратуру. Также я начал изучать финансы, чтобы в будущем можно было инвестировать свои проекты, получая прибыль. И получив вот эту большую прибыль, я решил, что надо построить небоскреб, который будет главным зданием Arconos Corporation. И в итоге у меня два высших образования. Мечтайте нет, <смех> И я буду работать на государе. Чай попили, идемте к Агуше в гости. Давай. Его историю послушаем. Так, а, внимательно читайте Если смотрите с этого раз. Что ракурса, за сова вообще? Это, такая? Не, это не сова. А, вот, точно. Это, это гитара. Это гитара. А, позвони звонок. Окей. Так, э, заходим. Я живу скромно. Мыть у него в доме тут не так просторно, но есть книжки. Еще на втором этаже есть кроватка. Ну Давай рассказывай ч... свою историю. А, я а, и я посвятила музыку, музыке, точнее, всю свою жизнь, а даже домом. Я <свят> устраивал на этом огромном своем доме Его? тысячу концертов, чтобы это все возвести. И учиться наиграть на такой гитаре, я потратил пять лет своей жизни. пере -музыкант. Хорошо. Меня дверь мы убили. Вот у меня вопрос: у тебя какая гитара? Акустичная. Классическая или рок? Это акустика. Классич... Акустическая гитара. Я не помню. О, это... смотрите, пришел капитан нашего моря. Какой дом? Он стоит на этой. Как Ну, короче, у моря он стоит. Пока что только маяка, потому что порта у нас еще нет, чтобы что? завоевывать моря. Смотрите там, сколько морей. Прошу! Это дом! Который построил будущее этот капитан. Он нам расскажет, интересно, свою историю. Он капитан хочет. Ну а давайте зайдем в его дом. Ой. <гас> как у него тут просторно в доме. У него тут картина с кораблем. Ну вообще мечтает о море. Откуда у него тут порох? А если взорвет, о безопасности никто не думает. Здесь у, у него есть сундук. У него, в смысле, даже книжки какие-то есть от, от этих, как их? У него тут еще лук есть. настоящий пират. <гас> пират настоящий. <гас> Вот это у него тут лестница. Давайте поднимемся наверх. Где он? О, красиво тут. Да, тут настоящий маяк. Вы вообще когда в у маяка стояли? вот Я Я был в маяке. Ладно, пойдемте на первый этаж и сядем за стол с чаем. И он нам расскажет историю свою. Садись, это почетное место генерала. генерала. Сейчас он будет рассказывать нам историю. Итак, я был капитаном нескольких судов. Сначала я был на Варяге, но она затонула. Я стал капитаном такого корабля, как Аврора. Но вот беда. Началась революция, и Аврора стала... За, за Я был белогвардейцем и я сражался за веру царя и отечества, но поняв, что мы не победим и империя пойдет, я решил иммигрировать. Погоди, -ка, <как> погоди, если... Только, а если ты имеешь в виду про 1920-е, там какой-то, там уже была вроде Первая мировая? Она, по-моему, в 1916-е, значит... А -а -а. Я решил мигрировать в Германию, но ну, вот началась новая война и меня назначили капитаном немецкого корабля. Но после того, как наш корабль получил повреждение и его решили списать, меня ее на должность командера Маяка. Да, вот это история. А и Ладно, теперь он давайте. сюда приехал к нам и будет здесь жить. Давайте. О, смотрите, тут у нас... В общем, я раньше был доктором наук по физике. Ну, это, жил в штатах. Но я эмигрировал из них, потому что меня начали преследовать по уголовному делу в финансовых преступлениях. Я приехал сюда и хочу начать новую жизнь. Стою, получается, здание аптеки. Как-то так. Ты будешь аптекарем? Да, я буду аптекарем. Бешеная все вообще бывает. Это, получается, большая аптека, в которой пока... Ух, выходи! Блядь! Давай, приятно, где гости? подымайтесь по мостику ко мне привет ладно идемте ко мне в гости я вижу все устали и хотят отдыхать Заходим. Издеваем. да вот вот вход в дом заходить. усаживайтесь короче агуша здесь у нас сел на диван отдохнуть здесь у нас кофе алгебра кому надо тут у нас крест офф апартальчик на ковре сидит это О, прости я по-моему тебе немного потолок прос... Где? вон на рогами ты э... Что, что, что? Теперь у нас думает дырка в потолке. Э, прости, ладно. я плодил тебе пол. Я пришел сюда с вами, чтобы построить город, и поэтому я построил дом, в котором мы все будем отдыхать. Не вот такая история. Интересная. интересная история. Прямо да. Ну так и все это видно. И на этом первая часть строительства Ухограда заканчивается. Спасибо за участие Рогалику, Фобортау, Аркуну, Суагуше, Коменд Фоксу, Гусю и всем.